Сейчас вы на меня садиться хотите? Блин, они все наверху Мой тропическая рыба Эти тропические рыбы Всем привет, вы на канале Endgame, Мы сегодня играем в Майнкрафт Сейчас, закормлю чуть-чуть коровок Пошли за той коровкой Эй, чики -бомбони. Умнее. Mm. Эй! Чики бамбони. Вот поехал. Так, давайте. О, попробуем мы сделать какой-нибудь бункер, не знаю. Давайте, Бел, например. Например, каком-нибудь. Далейку. блин, подождите. А, это овечка черная. Вот тут. Ой, подождите. Ух а! ты, я тебя могу выйти, реально. У меня есть идея кое-кая. Ты строим. Так, взять нам же я надо рычий, чувак, надо будет. А, блин, тихо. Разбежные очень быстро идт. Хотя, надо тут самому установить. Еще. А, это невозможно строить. Воды. Куда поем? Он все там шоу. Комнатушка будет у нас маленькая Давайте Оп. Так Посылав я не мог Сломать бедрок, а теперь могу Наконец-таки это то его. Да, нельзя Идется так стройку Так Делаем так, делаем так, делаем так Вот комнатушка будет. Так, вот тут один раз идем. Типа, прям зим. Так. Так, так, так. Так. Тут будет такой рычажок. Ой, тихо. Здесь надо земле будет все затрать. А! Так, вот тут рычажок такой будет. Потом. Опа, и открывается он. Ой, надо еще внутри делать такой рычажок. Эй, ч, ч, ч, ч? Я не помню. Так. <связь> так. Даже и так не работает. А как это начать сделать? попробуем как ноль так зачем я вообще делаю такую эту? мне не нужна она так я могу за деревянную обычную сделать и не будет проблем у них дождик дождик а Потом так, так. Фух, работает. Неужели это работает? Надо еще в парке упомянуть. Мампочку прицепим сюда Вот так вот вот так вот Вот тут. Ты, наверное, в думает, кто там копается в земле под ними. Здесь просто будет отдыхал, но я тут буду отдыхать. Тут будет комната, чтобы я отдыхал. Так. Летушка получилась. Так вот. Так вот. Так. Вот так проломали. А, блин, тут его Можно теперь пройти из этой штуки. Лучше ее вот здесь поставить. Так, так, так. Так, так. Ну и здесь так. Камнатушку эту заходишь? Ну и сейчас здесь и установим все. Так. Например, камин, чтобы гореться, можно туда сделать. Вот. Идем сейчас камин. Ставим? Ага, пить тебе, говорят. Такую комнатушку сделай. Вот так вот. И если, типа так греться можно. Я надо стульчик делать. Профессиональный, конечно, стульчик. Блин, у меня уже нога, нога затекла. деревянная. Давай деревянную. Ну, да, не деревянную, а вот такую, например. Возьму. Так. А! Совсем забыл, что я не могу тут прыгать, потому что маленькое пространство. А! Вот есть наконец-то я это и делал. да не, надо вот тут делать Халай, что-то. а, -а, -а Вот. не надо такую делать. вот и вот так вот все сделано это просто место где можно отдохнуть теперь здесь что-нибудь надо красивенько восстановить например если кто-нибудь у нас будет животное какое-нибудь одно вот так например давай лисички давай найти то сдать о слоне создать лошадь, не создать тарелку, тарелку я че это проверю, М -м, так создать панду, создать морскую черепаху, не создать дель Дельфина, дельфина, нет, не нужна, ё -мо -мо. создать белого, белого, медведя, да, и теперь снег еще уберём, чтобы он сюда наложить, эту буточку маленькую. Вот, я он тут может ходить, нормально. Ой, блин, ты меня напугал. Воды. Напишите в комментариях, кстати, чем он питается, медведь белый. Я, по-моему, не знаю. Пусть он тут сидит. Ну и все, пока и делали. Сейчас проверим, что это такой. А, это рыбка. Да ни нафиг, сейчас проверим всякие разные яйца. Создать тропическую рыбу. Это что? Такое? Тропическая рыба. Прыгать. О, мне она нужна в бассейн. Так, давайте. О, попробуем мы сделать какой-нибудь бункер, не знаю. Давайте берем, например. Например, каком нибудь Вот здесь блин, подождите. А, это овечка чрная. Вот тут вот, Ой, подойдите, ух а -а -а. ты, я, я, я могу выйти, реально, у меня есть идея кое-какая, так, так, строим, так, взять нам еще надо рыть, щечок надо будет, а, -а, -а блин, тихо, у-у, очень быстро еще, хотя, надо тут самому установить ее, Да, такие возможно строить воды. Куда ну, поем? Он все там пчелы. Опа. Вот такая комнатушка будет у нас маленькая. Давайте. Оп. Так, посылав я не мог сломать бедрок, а теперь могу. Наконец-таки это произошло. Да, нельзя. Идется так стройку. Так. Делаем так, делаем так, делаем так. Так. Ой. Это такая маленькая комнатушка будет. один раз, а потом им, так, так, так, так, так, так, так. Тут будет такой рычажок, ой, тихо, здесь надо земля будет все закрыть, а! так, вот тут рычажок такой будет, потом, опа, и открывается он.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 попробуем как но так зачем я вообще делаю такую эту мне не нужна она так я могу за деревянную обычно сделать и не будет проблем у не дождик дождик так Потом так и два. Потом так, так. Ух, uh, работает. Неужели это работает? Так. Так. Надо еще в парке придумать. пачку появился этим mm -hmm. сюда.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 Получилось. Так вот. Так вот. Так вот. так себе проломали. А, блин, тут его можно теперь пройти из этой штуки. Хочу ее вот здесь поставить. Так, так, так. Так, так. Ну и здесь так. В в заходишь? Ну и сейчас здесь и установим всё. Так. Например, камин, чтобы гореться, можно туда делать. Вот. И а сейчас камин. Вот так. Ой, вот так здесь ставим. Ага, пить тебе, говорят. Такую комнатушку сделаю. Вот так вот. Есть, типа, так греется можно. я надо стульчик сделать. Профессиональный, конечно, стульчик. Блин, у меня уже нога, нога затекла. Ой. Олесенька деревянная. Давай деревянную. давай не деревянную, а вот такую, например. Я. Так. А, совсем забыл, что я не могу тут прыгать, тут маленькое пространство. А, вот есть наконец то и это и дел. Да не, надо вот тут вот, сделать. Холодь, а, -а, -а, -а. а вот. Нет. Нет, ничего ну, не надо такую делать, Вот. И вот так вот. сделано? Это просто место, где можно отдохнуть. Теперь здесь что нибудь надо красивенько восстановить. Например, если кто-нибудь у нас будет, животное какое-нибудь одно. Вот так. Например, давай лисички. давай я буду найти. Создать о-с-ла-не. Создать ло ша -ди. Нет. Создать с трес Треску, я что это проверю. М -м, так. Создать панду, Создать морскую черепаху-не. Создать дельфина. Дельфина, нет, не нужно, ё -моё. Создать белого. Белого? Белого медведя, да. И теперь снег еще уберём, чтобы моему сюда наложить.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 разные яйца создать тропическую рыбу Это что такое тропическая рыба прыгать о мне она нужна в бассейн мой тропическая рыба эти тропические рыбы очень хорошие а что будет если я я прямо вот сюда вот ага. Эээ, почему я тут не могу сплавнить? А, ла, ла, ла, ла, ла, погнала! Упаси! Тут тут тут тут тут тут тут тут тут тут тут тут тут тут тут тут тут на дрончике одна будет, упадет. Ох ты какая меткая! Э-э-э! Закончились! А, нет. Посмотрим ещё какие-нибудь яйца. Давай посмотрим, что это. Создать попугай! Попугай! Кефа-кефа-кефа-попугай! Кефа-кефа-кефа-попугай! Вот. Точно! Чего бы не поставить код? Я попугайчик. Ой, что попугайчики едят, по-моему, они едят. Ещ одну вот эти вот. Если я не ошибаюсь. Вот это. Э, да, любишь. Сейчас они танцуешь. Мы делают сюда. Во! Погнали, Кефа! ту ту ду Давай, танцуй, Кефа. Танцуйте, что не хотите танцевать. Ладно, тут кубачку. Эй, Кифа, Кифу, слышишь, ты. У меня тут больше птиц синенький. А-та! Зачем он у меня садится? хотите? блин, они все наверху. А, один на месте, походу. Точно, что бы не поставить код? Так. по попугайчик? Ой, что попугайчики едят? По-моему, они едят зернышки. Вот эти вот. Если я не ошибаюсь. О, э, кефа. Да, я вижу. Что-то не танцуешь, мы ты что то ту ту ту ту ту ту ту Анфуи, что, не хочешь танцевать? Ладно, куда-то? Эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, походу. Вот так, по-моему. Блин, они везде попрятались, я не могу их найти. По-моему, несколько на эй, сидит. Да, эй, ты! Стой, блин! Блин, я даже эй, эй, эй, дал. Нет, эй, Дайте мне это, вот молодец Сядь Ёлки-палки Они уже надоели мне Да, на мне уже двое сидят Ну-ка сбрызли Сидеть ну, ты сиди. Блин, пипец они тут На мне эти сидят попугаи. Вы можете следить. Надо с определенной высоты следить. Сиди, ну-ка, сиди. Со мной. А, один на месте, походу. Вот ну, так, по-моему. Блин, они везде попрятались, я не могу их найти. По-моему, несколько на мне сидит. Да что ты? Стой, блин. Блин, я даже одному кое еще дал. Нет, отдай. дай. дайте мне это. Вот, молодец. Сядь. лки-палки, они уже надоели мне. Да, на мне уже двое сидят. Ну-ка, сбрезли. Бризли. Сидеть. На ну, пичеди. Блин, пипец они тут. Сиди, ты приучил меня. Да? Сидите. Вот. Ты сидишь? Я думаю, проверим. Да, сидишь. Да ладно, но мне эти сидят попугаи. Ты, вы можете следить. Надо с определенной высоты следить. Хочешь, накозай, ну иди за мной. Двигайтесь. Двигайтесь. Двигайтесь. Двигайтесь. Двигайтесь. да, стоп. Смотрите, а я то я вас всех убью моими этими. Сколько песенка играет. Ту -ту -ту. Ту -ту -ту. Ай. Блин, дождь. Так. Вот так по-моему. Блин, они везде попрятались, я не могу их найти. По-моему, несколько на мне сидит. Да что ты? Стой, блин. Блин, я даже одну муку еще дал. Дядь, дай. Дай, дай ты мне это, вот молодец, сядь, ёлки-палки они уже надоели мне, да, на мне уже двое сидят, ну-ка сбризли. сбрызли, Брызли. сидеть, ну ты сиди, блин, пипец они тут, приучен, да, сядь.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 А что вы если я, я посвежу прямо вот сюда вот? Ага. Э, почему я тут не могу справиться? А, ла, ла, ла, ла, ла, погнала! Упаси! <соценно> вы двое остались. Вы какая молодцы! Учитель меня не понимает. Хм, может еще вот тут что-нибудь едет. Уху! На дрончике одна будет. Упадет. Ох ты какая уместкая! Э, э, э, э, закончились. А, нет. Посмотрим еще какие-нибудь яйца. Давай посмотрим, что это. Создать Попугай! Попугай! Кефа-фик, кефа, кефа, попугай, кефа, кефа, кефа, попугай. Сейчас. Где диски надо мне найти? Так. Ну я где диски, я не понял. Сейчас поищем? А вот блин, я их пропустил я? Так, вперед, нету, блин, на перв, на первую это даль. Лай, блоки. Кот, кот, точно, чего бы не поставить кот. Нет, попугайчик. Ой, чрт, попугайчики едят, по-моему, они едят чернушки. Вот эти вот. Если не О, э, да, любит. я не ошибаюсь. Вот Экефа. Да, любишь. Что-то не танцуешь. Мы делают сюда по. Во! Багналь Кефа! ту ту ду танцуй, кефа. Танцуйте, что не хочете танцевать. Ладно, тут куда-чуть. Эй, кифа, кифо, смысл, ты-той. У меня тут больше птиц синенький. Ата, да. а чем она мне садится, хочете? Блин, они все наверху. А, один на месте, походу. Да, так, по-моему. Блин, они везде попрятались, я не могу их найти. По-моему, несколько на мне сидит. Да, стой ты! Стой, блин. Блин, я даже одному кое еще дал. Нет, а дай. Дай, мне это. Вот молодец. Сядь. Ёлки-палки, они уже надоели мне. Да, на меня уже двое сидят. Ну-ка сбрызли. Брызли. Сидеть. Ну ты сиди. Блин, пипец они тут. Ты приучен? Да. Сиди. Ты приучим, Да. Сиди идти. Вот. Ты сидишь? Я думаю, проверим. Сидишь. Да ладно, мне эти сидят попугаи. Вы можете следить. Надо с определенной высоты следить. Слезать. Ну Слезать. За мной. Это мне меня фух никого Нет, иди сидеть. Где а! он? стоп. стоп, стоп. -то Смотрите, а ты я вас всех убью моими этими. Сколько песенка, играет. Ду -ду -ду. Ду -ду -ду. Ай. Блин, дождь. Ну ладно, всем пока, до новых встреч, вы были на канале Инге, мы сегодня играем Майнкрафт, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео, ну и ладно, всем пока!